Я уже в эфире. Это очень хорошо. Так, 19.00. Сейчас мы ждем собирающихся наших участников. Сейчас я пока подключу шнур, чтобы у меня ноутбук не сел. Может не хватить. Так, смотрю, добавляются. Всем добрый вечер. У всех, я думаю, уже вечер. А у кого-то кто... Из более восточных регионов уже и, может быть, ближе к ночи. И сейчас мы будем начинать второй день нашего марафона. Так, пошли плюсики, пошли приветствия. Это хорошо, это хорошо. Так, уважаемые участники, друзья. Я вот так сейчас разговариваю с вами. Скажите мне, потому что я пока со стороны не знаю, как это. А у кого-то вот нет звука. Напишите, пожалуйста, от 10, от 0 до 10 качество звука, где 10 – это будет самый нормальный четкий звук, где меня слышно. Вот, А ноль, если вообще не слышно, вот Радион пишет, что не слышно. Может, еще кто-то меня не слышит совершенно. Мы сейчас поймем просто. А я еще пойму, насколько у меня задержка. Я параллельно же смотрю чат, чтобы видеть, насколько он притормаживает, чтобы я понимал, что это, ага, вот и пошли, пошли ответы пишут, пишут участники марафона, ну вот получается почти у всех все хорошо со звуком, у кого нет звука, значит, что у вас что-то с колонками, и я напоминаю, если что-то будет подвисать, просто перезагружайте эту программу, я тоже вот параллельно со своего телефона смотрю этот чат, чтобы видеть, как со стороны все происходит, и иногда Приходится, приходится обновлять тоже. Вот, и тогда все налаживается. То есть проблемы у нас в трансляции нету, Вчера не было, у кого-то было из участников. Сегодня получается, да, вот тоже у некоторых это у вас внутренние какие-то моменты. Так, ну давайте, наверное, начинать. Вот, кто присоединится хорошо, кто опоздал, ну, ничего страшного. Будет запись марафона. Вчера тоже спрашивали, будет ли запись. Да, она будет не так долго, но. Вы успеете посмотреть, те, кто не может присутствовать в онлайне, хотя я считаю, все равно лучше присутствовать в прямом эфире, потому что можно задать вопросы. И вчера, вот это, когда вот идет эфир, когда смотрят люди и дают обратную связь, это очень хорошо. Вчера что-то, может быть, непонятное я объяснял, потому что очень много хочется выдать информации, а времени ограниченное количество. То есть я, как и вчера, хочу уложиться в полтора часа. Я надеюсь, я это сделаю. Вчера там может быть чуть-чуть там где-то задержался но ну, буквально там минутки какие-то так вот ну, естественно не все получается прямо вот глубоко глубоко в каждый вопрос э, копнуть но зато много всяких разных моментов получается осветить поэтому если будут какие-то ваши вопросы это иногда будет мне помогать ну на каком-то моменте остановиться более подробно но Вообще, обычно так вот я, когда провожу подобные мероприятия, я на третий день оставляю возможность именно пообщаться по вопросам, то есть завтра, когда у нас будет заключительный день марафона, когда мы уже подойдем к нему ну с каким-то, я считаю, багажом знаний, новых даже, да, потому что вчера было что-то новое. Сегодня мы еще рассмотрим с разных сторон, с которых вы, может быть, не смотрели на проблему. вот. И получается, завтра вы будете задавать свои вопросы, я прям уделю этому время, а я буду отвечать. Если будет много прям вопросов, ну, буду отвечать, там, модераторы будут помогать, которые подготовлены, будут отвечать письменно. Но я надеюсь, я буду успевать и буду справляться. Так, начнем, приступим. Сейчас я отмотаю. Так, презентация у нас. Ага, презентация. Ну, вообще, у меня сегодня, знаете, вот, вот этот второй день, это будет такой день примоты в моем общении. Почему так? Ну, потому что что нам юлить, искать подходы какие-то. Люди пришли на марафон, потому что у них есть какие-то проблемы, либо у них, либо у их близких. Соответственно, тут надо прямо без каких-то вот этих вот увеливаний, решать проблему, то есть я должен помочь. Вчера, ну, вчерашнее занятие, оно мне подтвердило еще раз такую интересную вещь, что люди, вы знаете, вот, у которых есть зависимости от алкоголя, ну или от каких-то других ядовитых веществ, они перечитали кучу сайтов по этой теме, кучу там, посмотрели лекции на этот счет, и вы знаете, они считают себя спецами, ну то есть это я про вас на самом деле говорю, про зрителей, про участников, то есть вы считаете, что вы знаете все, и вот это вот ощущение себя все всезнающими, оно ну, ставит такой барьер, который потом мешает этим людям решить свою проблему, когда они встречаются с людьми, которые опытнее, которые, может быть, подкованнее их, с теми, кто может им помочь. И они таким образом но ну, не могут из-за этого барьера научиться у них, у тех, кто знает больше. То есть сейчас поясню, как это выглядит. То есть если вам что-то мешает избавиться от вашей проблемы, а я ведущий этого марафона, да, то я буду этот мешающий фактор убирать. То есть я его буду, как бы сказать, удалять. И вот это вот удаление, этого барьера вашего всезнайства, ну, оно может быть болезненным, вы знаете. Поэтому кто-то из вас посчитает сегодняшний эфир не прямым, а даже может быть грубым. Ну, считайте, если честно, что хотите. Вот, я вам скажу прямо, ваши знания об этой теме, они вообще ничего не стоят. Почему? Потому что практика это критерий истины. Вот практика у вас лично такая: это срывы, срывы и еще раз срывы. Вот. А это значит, что? А это значит, что ваших знаний совершенно недостаточно, чтобы решить свою личную проблему, не говоря уже о проблеме там, окружающих людей или там, самых близких. Я вообще молчу про каких-то людей, которых вы слабо знаете, чтобы они к вам обратились, вы им помогли. Вы этого сделать не сможете. Но вы уверены, что вы знаете все и знаете больше других например больше меня поэтому вот вчера ключевой такой ну показательный был вопрос и он часто мне задается почему-то вот прям в самом самом начале э, задается а как вот вы сами были ли вы сами зависимым да а сколько лет вы были зависимым то есть здесь получается что э, мне хотят показать что те, кто вот был зависимым или является на данный момент, то есть у кого есть проблемы с алкоголем, с какими-то другими ядовитыми веществами, вот это именно настоящие спецы. То есть вы, у которых есть проблемы, это настоящие спецы. А раз я вот такой правильный, у меня нет таких проблем, значит, я не понимаю, о чем говорю. Но на самом деле это просто у вас есть такой защитный барьер, то есть вы хотите найти оправдание, почему вы не будете меня слушать внимательно. Это барьер, который, ну как сказать это ваша защита от освобождения от алкоголя вот поэтому э, сейчас перелистну слайд чтобы вы видели вот эти вот три картинки и может быть вот эти вот аналогии они вам помогут сейчас как сказать ну, вот, вот врач смотрите чтобы лечить рак не нужно им болеть понимаете не нужно. И никто не скажет врачу, вот вот ты знаешь, ты, наверное, не специалист, потому что ты сам не прошел через рак. Да он исследует, он изучает, и у него есть практика. И главный вопрос к нему, а сколько людей прошло через тебя? Сколько людей ты спас? Вот это критерий. То есть, чтобы, я не знаю, профессионально тушить пожары, не обязательно самому сгореть в огне в собственном доме, понимаете? Нужно научиться их тушить, а потом отрабатывать это на практике. Отрабатывать, отрабатывать на других, на других людях. Вот. И тогда можно сказать, что это специалист. Я провожу занятия эти типа, по освобождению от зависимости уже много лет. Делаю это успешно. Кроме того, я сам имею правильное отношение к алкоголю. То есть такое, которое я хочу от вас. Я жду его от вас, и мы его получим. И оно, кстати, не упало на меня просто вот с неба, знаете, так рухнуло. Нет, я его сформировал. Как именно я формировал это отношение, я буду говорить завтра на третьем дне марафона, мы будем конкретно уже говорить об инструментах, то есть, а что делать, чтобы иметь правильное отношение к алкоголю, потому что в этом залог нашего успеха, нашей свободы и независимости от каких-то веществ. Это правильное к ним отношение, чтобы оно сформировалось. Нам сначала нужно было узнать о свойствах каких веществ, это мы бы узнавали вчера. Сегодня мы будем говорить о причинах, почему же люди все равно вот это вот в себя все вливают, поглощают. И завтра будем говорить, о а что нужно нам сделать. Вот вот это все, то есть вот этими инструментами я лично владею, вот их я проверяю на себе, на других людях, которые меня окружают, которые приходят ко мне на занятия. Все это говорю я не для того, чтобы там перед вами как-то э, похвастаться, просто я хочу показать что мне есть чем чем с вами поделиться вот а вам нужна эта информация потому что вы в этой теме ничего не понимаете опять же вам повторю вот, вот не понимаете и все это показал вчерашнее занятие отчасти когда я задавал вопросы получал на них ну ожидаемый ответ ничего особенного в принципе ничего страшного там нет да очень много заблуждений будем их потихоньку раскрывать, разоблачать так скажем эти uh, заблуждения вот. Ну, еще, может быть, такая аналогия подойдет здесь. Вот я подобрал такую картинку, третью справа. Вы знаете, есть адвокаты, к которым люди обращаются. Есть прям сильнейшие адвокаты, но сами они не сидели в тюрьме. И, знаете, им доверяют люди. То есть, если бы этот адвокат отсидел в тюрьме, ему наоборот был бы вопрос, а что ж ты такой крутой адвокат и а сам себя защитить не смог? То есть, вот если бы э, мне сказали, вот есть адвокат, который сам... Его пытались посадить в тюрьму, а он не сел. Вот тогда, да, я бы сказал, ну молодец, он сам себя смог защитить. То есть здесь эта аналогия тоже работает. Вот я человек, который в одинаковых условиях находился вместе с вами. То есть я жил в таком же мире, в такой же информационной обстановке. У меня вот те же руки, ноги, там, легкий желудок, все то же самое, понимаете. Я хожу в те же самые магазины, где продают алкоголь, я вертелся в тех же самых компаниях. Ну, значит, я, смотрите, ну, у меня получилось. Да, вот так вот свою трезвость эту припить утвердить защитить и еще и получается делать это в своем окружении собственном значит мне есть чем поделиться то есть здесь от вас от вас лишь вот отсутствие вот этого барьера всезнайства чтобы вы просто были готовы вот то что я говорю впитывать вот если это получится ну тогда у нас все будет хорошо у вас все будет хорошо то есть тогда вы сможете учиться здесь у нас задача учиться вот поэтому не умничайте сильно в чате, вопросы задавайте, на вопросы мои тоже отвечайте, а там показывать свою подкованность в этом деле, ну, это не, не здесь, не здесь надо, в другом месте. Так, дальше, двигаемся. Одним слайдом покажу вам вчерашний материал, как бы повторим, просто-напросто он вот такой. Алкоголь – это пустышка. Вчера мы это разобрали. В это сложно поверить, до сих пор, я уверен, не все в это верят. Вот, то есть, получается… У алкоголя нет никаких положительных свойств. От него ждут возбуждения, успокоения, ждут веселья, все что угодно. Но он этими свойствами не обладает. Но люди, вы, вы люди эти да, платят за это деньги. То есть покупают то, чем не обладает совершенно. То есть платят за то, чего не существует. И получается, все, что человек получает, покупая алкоголь, у него есть и так. То есть он и так может веселиться, он и так может там, успокаиваться, возбуждаться, э -э, снимать стресс и так далее. Это заложено в человеке. Кому не дано, тот этого не сделает даже, сколько бы он алкоголя не купил, самого дорогого или там, самое большое количество. Все равно он этого не добьется, если у него нет этого внутри. А если у него есть это внутри, значит он то сможет получить и без вот этих вот пустышек. То есть это ноль, за которые отдают не, не совсем нулевые деньги, а в принципе большие. Поэтому можно сказать так те кто покупает те кто вот на этом так скажем сидит да я отдают за это деньги просто ну ничего тут плохого это просто жертва мошенников то есть обманули вот создали такую атмосферу вокруг этого вещества люди повелись и покупают то есть если вы не смогли э, избежать вот этого приобщения к алкоголю и формирования зависимости значит вы просто стали жертвой мошенников а будем сейчас разбираться как это от этого как этого избежать если вы лично вот кто смотрит у нас же разные категории граждан смотрят наш марафон э, и вообще участвуют в наших мероприятиях нашей школы трезвости. Так вот, если вы сами не приемлете совершенно алкогольные какие-то изделия, это хорошо, но, скорее всего, у вас близкие, родные люди отдают за эту пустышку деньги. Это означает то, что вы не смогли их уберечь от мошенников и объяснить им элементарные на самом деле вещи. Элементарные. У вас для этого были годы, вот, а вы не смогли им объяснить то, что можно объяснить за три дня занятий это к чему я говорю потому что тоже вам надо учиться надо учиться надо вот усваивать эту информацию поэтому я рад что здесь присутствуют люди вот которые ну, собрались для учебы для как-то вот себя прокачивания в этой области я вот вчера говорил что кто-то учится стоять на гвоздях кто-то там учится стоять на голове разные есть тренинги, Но мне кажется вот этот вот наш трехдневный тренинг будет полезней всего для нашей жизни так, что еще? Сейчас я смотрю на свои слайды, я вот примерно время обозначаю полтора часа, как вчера, поэтому надеюсь, я все успею. То, что не успею, за три дня вам назвать, ну, рассказать, ну, значит, будем устраивать дополнительные какие-то еще марафоны, там, по воспитанию по там, общению с другими людьми вот, на эту тему. Это все будем дополнять, дополнять. Есть полный курс там, вообще двухнедельный. Есть еще там, другие марафоны. Все это у нас на сайте. Вы можете посмотреть и выбрать там и платные, и бесплатные мероприятия. Разные абсолютно. И разные по длительности. То есть, я думаю, мы вот, когда вы все это освоите, у вас будет полный такой э, спектр знаний по этой теме. И вы сможете это применять на себе, в первую очередь. И будет, будет вам счастье будете легче жить. Так, сегодня, вчера разобрались, значит, что алкоголь пустышка, но а тогда хороший вопрос, да, если такое вещество ни о чем, да еще и приносит проблемы, то а, а почему тогда его покупают, да? Почему в себя его заливают? Вот об этом будем говорить сегодня. И я это буду рассказывать, несмотря на то, что у каждого, у каждого из вас есть в голове объяснение причин, почему вы лично или там ваша родня это делает, почему заливают себя. Вот, поэтому у вас есть какие-то ответы, но я вам буду рассказывать это с другой стороны совсем. Поэтому э, готовьтесь увидеть себя где-то в этих примерах, согласиться с этим. Я буду очень рад, если вы будете писать в чат э, те вещи, которые вы узнали вот просто себя или. Примерно, но ну, может быть какую-то конкретику вы будете давать в чат о себе, потому что здесь все равно он анонимный, там просто имя высвечивается, и вы можете спокойно написать что-то. Вот эти примеры, они помогут и нам формировать в дальнейшем следующие вебинары, другие люди, которые участвуют, будут читать и где-то тоже узнавать себя. То есть вот это такая вовлеченность нас в это мероприятие общая и обратная связь и диалог это очень хорошо я считаю ну, то есть я, я рад что именно вот такая у нас атмосфера когда это именно прямая трансляция мы можем обмениваться информацией. И если я что-то не успеваю там еще модератор будет говорить подсказывать там писать как-то это очень классно так причина употребления вот у нас как бы три пункта я там обозначил три причины, две причины две причины которые вы скрываете от самого себя да, есть вещи, которые даже, ну, самому себе сложно признаться. Три свойства подсознания, поговорим об этом. И четыре основных заблуждения об алкоголе, потому что мы вчера разбирали какие-то заблуждения, но это не основные на самом деле. Есть четыре основных, и мы их будем разбирать сегодня. В том числе то, что не успели там вчера одну тему разобрать, я тоже сегодня ее обязательно коснусь. Я сегодня вот менял там слайды, чуть-чуть корректировал на основе вчерашнего нашего мероприятия. Так. Итак, первая причина, которую вы скрываете от самого себя. Если вы где-то узнаете себя, пишите в чат, прям вот какие-то можно коротко-коротко, потому что развернуто будете отвлекаться, если будете развернуто писать, но хотя бы коротко что-то вот э, написать по этой теме в чат. Это все у меня будет сохраняться, даже если я сразу не успеваю читать, а потом историю чата смотрю, и это будет очень полезно. И мне в том числе. На самом деле, я вам скажу так, чуть-чуть отвлекусь, но я на каждом вот этом. Марафоне на каждой лекции своей я все равно учусь. То есть я не то, что там, знаете, о, я все знаю. Нет, я тоже не все знаю. Мне очень важны примеры жизненные. Да, у меня их много. У меня есть целая выборка огромных там подробных рассказов сотен людей, которые рассказывали свои жизненные истории. Но лишние не будут. Каждая в чем-то уникальна, поэтому буду рад каким-то вашим добавлениям. Смотрите, человек так вот устроен, что вот если у него какой-то успех в жизни, то он его ассоциирует с собой, то есть со своими личными качествами. А если у человека какие-то неполадки, ну, как сказать, чего-то не может добиться, неудачи, нет успеха, да, то он все сваливает обычно на внешние э, факторы. Почему так? Потому что люди не любят, когда вот приходится самого себя презирать. То есть вот там даже я фразу такой написал, нет большего наказания, чем самопрезрение. Я не помню, кто это сказал, ну, какой-то из таких известных психологов. То есть, получается, мы устроены так, пусть Остальные даже о нас думают плохо, хотя это тоже неприятно, да, ну, ну пусть, но пусть, ну хотя бы я сам о себе, любимом, буду думать хорошо. Я должен быть на высоте в своих собственных глазах, а если есть какая-то неудача, ну, надо как-то это вот скорректировать. Вот. Поэтому смотрите как, что такое самопомехи. Ну, вот вопрос я вам задам. Представьте, вы встречаетесь с какой-то сложной задачей, которую, ну, вероятнее всего, вы не сможете выполнить. Как вы вот, считаете, ваше личное мнение, напишите, вы будете искать то, что вам будет помогать выполнять эту задачу. Вот есть задача, она очень сложная. Маловероятно, что получится. Вы будете искать какие-то дополнительные ресурсы для ее выполнения. Напишите в чат те, кто бы вот со сложной задачей вот таким образом на нее реагировал. Что-то возникло трудное, да, вы раз. Ну вот, и начинаете искать, чтобы вам в этом плане помогло. Так, я буду смотреть чат краем глаза не всегда успеваю на самом деле это делать, забываюсь, и вот смотрю на себя в камеру, смотрю на слайды, вы будете писать, а я вам буду все равно рассказывать, потому что времени мало. Я все равно пока еще не понял, какое у меня запоздание идет с чатом, поэтому тут небольшая рассинхронизация идет, иногда мне приходится даже, а, ну вот, да, пишут, пишут участники, что да, конечно, будут. Естественно, на самом деле это очень логично, то есть если что-то сложное. Вы знаете, наша психика, она работает немного как сказать, ну, не так, как мы ожидаем от него, от нашего мозга. Вот Часто люди понимают, что могут в чем-то провалиться, они ищут себе оправдания. Ну, вот вам пример дам. Я лично недавно стал так увлекаться шахматами, понравилось мне это дело, и читал о таком шахматисте, который, фамилию не вспомню, извините, но который, если ему предстояло встретиться с сильным соперником, сильнее его, и он знал, что шансы на победу невелики, знаете, что он делал? Вот Это как раз из области, как, как же он поступал, он же должен там все был мобилизовать. Нет, он давал ему фору. То есть человеку, который его будет и так обыгрывать, он его сильнее, он ему давал фору. То есть либо лишний ход, либо пешку. А зачем он ему давал фору? А потому что он знал, что он все равно проиграет. И если он проиграет, у него будет классное оправдание. Ну как, я ему проиграл, потому что у него личная пешка, я сам ему дал. А если вдруг выиграет, то он вообще будет королем. Так я у него выиграл даже с форой. Вот в чем дело. Это к чему рассказываю. Надеюсь, вы понимаете, что иногда бывает так, на самом деле, может быть, чаще, чем вы думаете, что нужно что-то, на что свалить собственную вину. Даже в собственных глазах оправдаться. Вот. То есть, есть всегда у человека какие-то, ну, могут возникать оправдывающие факторы, могут возникать, да, И мы оправдываемся, мы там, не знаю, что-то не сделали, что-то не получилось, погода была плохая, да. Вот, заболел. Но знаете, в чем дело? Вот эти вот все мешающие нам факторы, они возникают спонтанно, от нас не зависят. Погода от нас не зависит, болезнь, кстати, тоже часто от нас не зависит. И вот у человека всегда есть тяга иметь какой-то такой, такую волшебную палочку-выручалочку, чтобы оправдать свои какие-то косяки жизненные, свои какие-то, ну, то, что у него не получается, да, то есть вот. Он создает все самопомехи. Алкоголь, это я к этому веду все, надеюсь, вы понимаете, к чему я клоню и как я вот эту мысль развиваю. Алкоголь – это та самопомеха, которую человек может, внимание, вызывать спонтанно, э, вернее, как спон, не спонтанно, а тут лучше слово такое, э, вызывать ну, самостоятельно в любой момент. То есть вот ему захотелось, и он сделал в любой момент, он может его вызывать произвольно. То есть алкоголь это такое, ну так скажу, извиняющее обстоятельство, которое можно вызвать где угодно, когда угодно и оправдать себя чем угодно. Например, ну, меня мучила жажда, да? или был трудный день, у меня там болела спина, или я хотел развлечься. И вот эти вот все оправдания для чего? Для того, чтобы скрыть какую-то э, свою какую-то проблему с которым вы не можете справиться. Вы заранее знаете, что вы не потянете этот момент, что вам нужно слишком рано, там слишком поздно. Вот, Если что-то такое, э, что такое у вас есть, напишите в чат. У нас же день приматы сегодня, я с самого начала сказал, он не только с моей стороны, с вашей тоже. Напишите, если вы делали что-то, хотя бы в двух словах, делали что-то, э, то есть вливали в себя алкоголь, употребляли алкоголь, чтобы оправдаться чтобы создать себе самопомеху. Ну, самое такое может быть распространенное, но общее. Знаете, бывают люди, которые вот просто неудачники. Бывает, да? Есть такое. Ну, у них вот все плохо. И вы знаете, они часто оправдываются. Знаете, чем? И не только перед окружающими, но и перед самим собой. Алкоголизмом. Они говорят, что вот, знаете, у меня все четко, все хорошо. Вот если убрать алкоголь, вообще я буду великолепен. Но вот. И у меня алкоголизм как бы болею, поэтому вот. А если бы я убрал его, то я бы взлетел до высот. Но он его не убирает. Хотя мог бы на самом деле. Но он его не убирает. Почему? Потому что чтобы взлететь до высот, нужно очень много работать и карабкаться. То есть получается человек свои неудачи прикрывает, прикрывает и оправдывается алкоголем. То есть это сама помеха. Вот. Поэтому есть несколько тут вариантов. Я надеюсь, вы будете здесь честны хотя бы перед самим собой, что вы иногда используете алкоголь просто как вот такой вот алиби для себя. Ну, например, есть алиби для плохо выполненного дела. То есть человек, я не знаю, там провалился на экзамен, условно, да, на каком-то. Это и взрослый, и, там, и студент, может быть, да, или, не знаю, там, спортсмен проиграл соревнования. Что он будет придумывать? Ну, я не выспался. Вот. Да, у меня болела голова. Вот, зачем это нужно? Ну, потому что он плохо выполнил дело, и всегда нужно как-то оправдаться, чтобы не подумали, что это проблема в нем. Вот. У нас так сложилось в обществе, что э, если человек сделал что-то плохое, вплоть до очень плохих вещей, например, нарушение закона, или какие-то даже не просто нарушения закона, а какие-то тяжкие прям преступления, которые порицаются обществом, так вот, если там мелькает алкоголь, то вина и вот эта вот, как сказать, критика, она перенаправляется с человека, который это все сделал, перенаправляется на вещество. То есть это вот работает на самых безобидных вещах, да, там проспал, грубо говоря, до самых там, страшных вещей, типа какие-то там преступления, там, изнасилования и прочее. То есть хотя у нас в законе это очищающий фактор, но в сознании людей, вот в культуре у нас это оправдывающий фактор. Человек этим часто пользуется. То есть он просто э, употребляет алкоголь, чтобы ему загладить вот эту вот вину перед собой за что-то плохо сделанное. Вот. То есть если бы он э, избавился от этой проблемы, то у него бы сразу возникал постоянный вопрос. А как мне оправдываться? Чем? Сейчас я оправлюсь, оправдываюсь алкоголизмом. А чем я буду оправдываться дальше? Поэтому у него часто, у, у вас может быть, да, часто такое вообще не может возникнуть в голове. То есть, как, как я буду без этого? Вот это нужно на самом деле иметь, э, иметь определенную, ну, такую силу внутреннюю, признаться себе в этих вещах. Есть алиби, которая так, вот, был трудный день, это про меня тут написал. Это, ну, вот, да, да, был трудный день. Есть еще такое алиби, которое нужно, чтобы не чтобы загладить уже там что-то плохо совершенное, а чтобы избежать выполнения каких-то неприятных, рутинных, может быть, ну, обязанностей, которые вам просто не нравятся. Ну, например, ну все знают, это, я не знаю, там, голова заболела, да, и все ждут, чтобы голова заболела, если не хочется что-то делать. Ну, помните, в школе было когда да, дети идут в школу, им это не очень нравится. И они ждут, ждут, когда же заболею, заболею, чтобы было оправдание, чтобы не выполнять те обязанности, которые им надоели, которые им не нравятся. Даже взрослых я знаю, которые мечтают заболеть так, чтобы не пойти на работу. Даже те, у кого э, болезнь слабая, не является оправданием для невыхода, они ждут тяжелой болезни, и честно, если откровенно с ними общаться, они радуются этой тяжелой болезни, потому что это для них алиби, да, им не хочется выполнять. Ну с алкоголем то же самое, то есть это пример того, как человек должен оправдаться перед другими, перед собой, например, такая история, мужчина взрослый, 50 лет, женился на женщине намного моложе себя, ну, вот. ну и через несколько лет уже такая проблема, что он не может ее полностью, ну, так скажем, удовлетворять в половом плане, вот, и он чувствует на себе вот это вот, как сказать, груз, тяжесть ожидания, что он должен делать то, что ему не хочется и не может, понимаете? И что он делает? Он начинает все чаще и чаще принимать алкоголь. Зачем? А просто у него продолжаются скандалы с этой молодой женой, но уже на почве не интимной, а на почве его алкоголя, его этой проблемы. То есть его продолжают обвинять, но уже не в вот этой вот там слабости мужской, а вот в алкогольной проблеме. А почему так? А в обществе, знаете, у нас так такой стереотип сложился, что если у человека проблемы в интимном плане, то это ну, как бы не, муж, не мужчина. А вот если у него проблемы с алкоголем, то ну, почему бы и нет? А где-то даже, может быть, скажут, ну это вот это мужик, да, ну вот он с алкоголем, мужик настоящий, но чуть-чуть перебирает. Да? То есть вот такой стереотип есть, и это тоже пример как раз вот такого алиби для себя, когда люди просто отлынивают от каких-то обязанностей, серьезных или несерьезных. Если что-то у вас такое есть, напишите это в чат, чтобы просто было понятно, что... Но если не напишите, значит, вы себе не признаетесь, потому что это по-любому у всех есть, что как-то вот хочется что-то не делать, то, что делать нужно. И есть еще один такой пример, как бы алиби, там много примеров не успеваю приводить, но вот по чуть-чуть пробегусь. Это нарушать нормы поведения, потому что все люди, они имеют... Ну, знаете, как фантазии, импульсы, которые э, они не могут воплотить, воплотить в действие Причина, по которой люди не совершают эти действия, это ну, боясь за свою репутацию или даже вот, собственное уважение к себе самому. Поэтому, если есть возможность оправдать свое вот это вот нестандартное такое поведение, какое-то запретное, да, то э, можно как можно больше импульсов этих запретных освободить, воплотить это все. Но, ну, опять же, вот с алкоголем, какой пример? Это не только в нашей культуре такое происходит, о чем я говорю вот в этой презентации. Это везде. К родителям моим приезжают часто друзья из других стран, там вот из Англии в частности, ну, друзья, коллеги. Вот, коллеги, и приезжал человек из Манчестера, из Англии, и рассказывал, как у них там женщины такого, ну, чуть за 30 в общем, возраста, как они когда они одиноки, решают свои проблемы с мужчинами. То есть какие проблемы? Хотят найти мужика, короче говоря. Да? А что они делают? Они приходят в бар, напиваются там до потери сознания. И вот так вот они находят себе мужчину. То есть просто прийти и быть, так скажем, доступной, да? они не могут, потому что это будет порицаться и ими сами в том числе. Это будет как бы на репутацию их очень плохо отражаться. А вот если они были в этом виде употребили алкоголь то ну как бы они себя этим оправдывают и это у них не единичный случай это говорит это вот такая вот норма поведения есть это вот за, за что купил зато продал мне рассказывал человек вот, который там уже живет ну там очень долго лет 25 точно вот то есть нарушая нормы поведения еще интересный вопрос вот с этим с нарушением норм поведения получается так ну вообще с алиби Опыты. Вчера я много рассказывал всяких слепых тестов, опытов. То есть вот эти вот вещи, о которых я рассказываю, их можно проследить на себе в жизни, а можно узнать исследования. То есть и там, и там это все срабатывает. Людям, ну, большая выборка людей, предлагали выбрать алкогольный или безалкогольный напиток, да, так скажем, изделие. Что они делали? Те люди, у которых была задача очень сложная, там, где они боялись провалиться, вот та группа, Выбирала почти всегда алкогольное изделие, а так, кто знал, у них задача будет легкая, они не выбирали. Но это к тому, что алкоголь – это алиби. То есть, если человек уверен, что он не справится или вероятность большая, он выберет алкоголь, чтобы оправдаться перед самим собой и окружающими. Поэтому, если у вас так, перед другими всегда хочется выглядеть лучше, но, но это факт, согласен. Общество научило так реагировать, тут пишут участники, я тоже с этим согласен, это не в нас заложено изначально с рождения, это общество, да, такие стереотипы есть, и они на нас влияют. Поэтому, чтобы нам поменять свой образ жизни, нужно видеть, где эти стереотипы срабатывают и как-то подстраиваться под это, не давать им влиять на себя и давать, как сказать, ну, давать себе возможность хотя бы признавать вот эти вот вещи. Дальше, есть еще, я сказал, что две причины, которые ты скрываешь от самого себя, да, это первое, это алиби и самопомехи, я как бы это объединил, это большая тема, ее можно там долго разбирать, и мы разбираем на полном курсе, там, это внутреннее состояние человека, то есть как он прописывает, прям себя анализирует, но здесь я просто вот по верхам пробегусь, зато охвачу как можно больше тем. Есть еще такое э, стремление к превосходству, да, психологи говорят, многие серьезные, Классики, так скажем, да, что у каждого человека есть комплекс неполноценности. Что это значит? значит, он ну, чувствует себя не совсем. Это с детства идет, да. То есть ребенок чувствует себя ниже, чем взрослый, и в прямом и в переносном смысле по значению, по статусу. И он хочет это компенсировать, и потом у него всю жизнь это проявляется. То есть человек стремится доминировать, превосходить. И, знаете, это в принципе нормально, абсолютно. Но вот формой, через которые человек с этим врожденным, ну, как сказать, вернее, заложенным, да, комплексом неполноценности справляется, вот э, инструменты для этого разные. И у некоторых людей это именно будет э, алкоголь. Почему? А потому что... Когда человек хочет быть привлекательнее, чем он есть на самом деле, то есть вот как написали тут Татьяна, написала, перед другими всегда хочется выглядеть лучше, да, иногда лучше даже, чем они сами, эти другие. И бывает такое, что охвастаться-то чем, охвастаться нечем. И человек начинает хвастаться алкоголем, применять алкоголь как способ превосходить других. Хотя, на самом деле, подумайте, а чем хвастаться? Но напишите, у кого такое было, например, выпить больше, чем остальные. И за счет этого сказать, я круче вас. Да? Или потратить денег больше, чем остальные. Да? И сказать, вот это вот я такой вот э, щедрый гуляк. А на самом деле, ну, чем хвастаться? Тем, что больше в себя залил спирта, но у человека это есть. Или покупать что-то дорогое, да, или ходить в дорогой бар, покупать там какие-то определенные бренды. Некоторые люди навешивают на себя бренды, э, допустим, там, одежды, определенных автомобилей. Но там хотя бы понятно, что качество там, может быть э, выкройки, качество деталей. Но алкоголь, алкоголь, вот, тут чисто человек платит за бренд, за упаковку, но этим он стремится э, как сказать, повысить свой статус и добавить себе вот этого превосходства. Но люди в этом себе не признаются. Они опять же говорят, у меня сегодня была жажда слишком, или я хотел расслабиться, я хотел повеселиться, я хотел встретиться с друзьями. То есть вот это он скажет в любой ситуации, в любом случае, оправдание найдет, а на самом деле он, возможно, просто хотел вот так вот. Вот такое у него было состояние внутреннее. Он хотел показать свою, показать свою крутизну через метиловый через спирт, его растворы, Думайтесь просто, да? Дальше. Ну, то есть, считаю, не заслуга совершенно, и какое тут превосходство, но люди так думают. Опять же, внедренные в обществе в нашем в стереотип. Дальше. Есть три свойства подсознания. У нас уже полчаса, даже чуть больше прошло, поэтому я там быстро-быстро. Если что-то где-то недообъяснил, непонятно, зададите вопросы. Если не увижу, модератор продублирует, и все ответим, разберем. Если что-то не успеем сегодня, разберем завтра. Завтра будет прям целый какой-то блок, где вы будете задавать вопросы, а я буду отвечать. Три свойства подсознания, которые тоже я вам сказал объясню, которые э, и есть причина употребления алкоголя. Вот. Что такое подсознание? Здесь никакой мистики не думайте, некоторые там, о, подсознание, это, наверное, что-то такое, вот там какая-то аура, еще что-то. Нет, подсознание это то, где очень быстро и автоматически обрабатывается информация у нас есть сознание, да, то есть ну, можно сказать разум, вот там, где мы применяем, различаем хорошо, плохо, там правильно, неправильно, думаем, задумываемся перед тем, что сделать. А подсознание это автоматика. Допустим, иногда мы идем и не задумываемся, как идем, у нас есть привычный маршрут и мы по нему двигаемся. Это подсознание. У нас очень много там процессов вообще в организме идет без участия нашего разума. Вот это вот подсознательные вещи, они такие, как скажем, глубинные, более глубинные. И э, если вот через подсознание у нас что-то происходит, то это бывает сложнее заметить и сложнее исправить. Есть методики, завтра буду говорить, как даже из подсознания вот эти вот вещи из автоматизмов убирать. Вот, но хотя бы сейчас мы будем узнавать, а что убирать и почему. Вот, первое свойство подсознания нашего, которое заставляет нас употреблять алкоголь, об этом тоже большинство людей вообще не знают. Есть такое понятие импринтинг. Импринтинг, если доступно перевести, это впечатывание. впечатывание. Так, Я сейчас посматриваю чат, чуть-чуть там что-то пишут, не очень активно. День приматы у меня только идет. вот. Но ну ничего, у вас, может, созреть и будет, будете тоже что-нибудь прямо писать. Вот, Может быть, вы вспомните вот эту вот вещь, импринтинг такой. Но не факт. Что такое импринтинг, впечатывание? Это когда один раз и на всю жизнь э, впечатается что-то, то есть не, не нужно много раз повторять, не нужно много раз с чем-то сталкиваться. Один раз настолько глубоко заходит в подсознание в нашем мозге, что человек эту информацию потом не может просто, так сказать, выбить из головы. Иногда даже он не понимает. Сейчас объясню, о чем речь. Я тут, кстати, нарисовал курицу с цыплятами, потому что вот это состояние импринтинга, это свойство, было изучено сначала на птицах. И за это была, кстати, дана Конорду Лоренцу Нобелевская премия. Так вот, когда цыпленок вылупляется из яйца, первое, что он видит, это его мама. Даже если он увидит совершенно другое существо, он все равно это зафиксирует. То есть у него в генах не заложено. Не заложен образ курицы, за которой он будет везде бегать. Нет, он его получит путем вот этого вот первого впечатления, то есть впечатывания. И это у него ложится глубоко, и потом не убрать. Если он увидит утку вместо курицы, цыпленок, он все равно будет считать вот ее именно, тем существом, за которым нужно бежать, то есть своей мамой. Если он увидит даже неодушевленный предмет, мячик, в опыте это был красный мячик, все, он его фиксирует, дальше его кидают, цыпленок бежит за ним, и вот так вот он будет бегать, понимаете, это импринтит. Но это птицы, а люди тут при чем? На самом деле... Люди тут причем, Потому что у нас тоже есть вот это вот импринтинг. Когда чем раньше какая-то информация к нам пришла, тем сильнее она останется у нас в глубине и может потом влиять на нашу всю жизнь. То есть причины употребления алкоголя, да, они в чем. Оказывается, мы сталкиваемся с этим веществом и с его последствиями буквально даже не с первых лет жизни, как вы думаете, а с первых дней. И вот как раз вот эти вот первые дни – это самое-самое основное, что там может происходить. Я вам расскажу такую историю, но ну, не сочтите это за отвлечение, просто я не ушел в сторону, это просто ну, нужно понимать, вот этот образ, смотрите, когда вот у русских в нашей стране еще в давние времена было такое поверье, что ребенка, который только родился, его первый раз, первый раз надо пеленать в рубаху отца. Почему? Потому что вот рубаха отца, да, его представьте, его замотали. Почему так? Потому что с матерью верили так, что с матерью у него есть связь, и так. Он в животе сидел, потом родился, она его кормит. Все с матерью на руках потом уж несколько лет первых, да, там постоянно с ней за юбку держится. А вот чтобы с отцом укрепить связь, они пеленали в рубаху отца. Ну, и кажется, что это типа суеверие какое-то, да, там, примета, или как. Поверие народное, на самом деле под этим есть как раз научное обоснование, это вот этот вот импринтинг, то есть первые запахи, которые вдыхает ребенок, они останутся, может быть, ему надолго и, может быть, будут даже влиять на жизнь его. Поэтому он впитывает запах отца, и у него получается такая вот связь. Но тогда это там рубаха, да, сейчас что получается, ребенок, его, он родился в роддоме, пока он еще не родился, но маму уже увезли, будущую маму, Женщина там готовится, то есть стать в роддоме матерью, мужчина готовится стать отцом дома. Каким образом? Он созывает друзей да, они наливают там, отдыхают, и поздравляют отца, который вот-вот станет им, а когда он родился, так тем более надо поздравлять. И потом, через пару дней, сейчас все раньше, возвращают маму с ребенком домой, и она ему дает на руки это, вот этот комочек, да, у кого дети есть, знают, какое-то там счастье, да, взять. На руки. ну Хотя у мужчин часто это не сразу возникает, но это отдельная тема. Вот. Но тем не менее, ребенок чувствует, что его взял кто-то сильный, кто-то такой, стена, да, за которой он будет потом долгое время, многие годы прятаться, э, опираться на эту стену. Отец. А запахи какие от него идут? Да, он же отмечал, он же готовился, алкоголя, перегара, табака. И вот эти вот запахи, запахи ребенок впитывает в первые свои буквально вдохи, первые дни жизни, и они у него потом остаются настолько глубоко, настолько серьезно, что потом э, бывает такое, женщина не может объяснить, почему у нее третий брак неудачный, каждый раз выходит за алкоголика. Вот почему? Необъяснимо, а это на подсознательном уровне. А потому что его запах ей приятен возможно, это еще передалось ей от того, что вот отец, отец был именно с таким запахом, понимаете? И, естественно, девочка, она растет в этом окружении, и она ищет кого-то похожего, в том числе и по запаху. Это именно свойство подсознания. Головой она может понимать, так, стоп, но он же будет алкоголиком вот-вот, уже видно, да, там проблемы какие-то, за него не надо. Ну, ничего не может собой поделать, потому что на уровне подсознания она вот, у нее вот работает вот так. Поэтому вот этот импринтинг, импринтинг uh, нужно иметь в виду если у кого-то что-то вот подобное где-то есть информация да ну и собственные наблюдения а мне ваши важны больше всего то буду рад если напишите есть второе свойство подсознания которое влияет на употребление алкоголя вот это копирование ну насчет импринтинга опять же это не только в тохе запахи первые дни человек когда маленький он печатает иногда с одного раза то есть это будет отдельный, конечно, вебинар, этот марафон трехдневный по воспитанию в свободе от вредных привычек для родителей. Мы там будем подробно это все разбирать. Но сейчас вот хотя бы я упоминаю, что даже какие-то малейшие вещи, с которыми ребенок может столкнуться один раз, вы думаете, а он ничего не понимает. Нет, понимает. Он впечатает это, у него это там заложится. И потом будете думать, почему вот так? Или он вырастет, вы думать, а почему у меня вот так? И может быть даже не поймет. Получше. Поэтому лучше не экспериментировать и оберегать ребенка от вот этих вот негативных вещей. А если у вас уже это произошло, ну будем говорить завтра, как вот это вот все сглаживать, выравнивать и избегать вот этих уже возникших вещей. Вот. А на марафоне по воспитанию детей в свободе от передних привычек там уже будем подробно говорить о детях. Копирование. Копирование. Что такое копирование? Ну у человека, опять же, заложена эта подсознательная такая реакция, подсознательное такое свойство, это подражать. Это подражать тому, что нас окружает. Ну, в первую очередь, тем, кто похож на нас, то есть другим людям. Вот. Что это значит? Ну, вам несколько примеров приведу. Э -э, пример такой из детского сада, классический уже эксперимент в психологии, когда детям говорят поиграть в праздник. Дети играют в праздник, то есть им 4, может быть, 5 лет, самые-самые малыши но они уже полностью имитируют застолье. Это к вопросу, откуда у людей заложена вот тяга к алкоголю. Да? И все там говорят, да это болезнь, да это гены у меня плохие. Дети любые, с любыми генами, причем никто, гена алкоголизма как бы нету, это доказано, никто его не может выявить, в принципе, это, то есть это абсурдно. Любой вам биолог подтвердит, что не бывает гена алкоголизма. Это доказано, и вот уже из измуссолено, но все равно у людей это сидит. Так вот. Вот разные совершенно у разных родителей дети, если вы в детском саду скажете поиграть в праздник, то подавляющее большинство сдвинет столы и начнут участвовать в застолье, имитировать будут застолье. То есть они поставят на стол что-то напоминающее бутылки, например, кегли, будут наливать из них и будут чокаться, будут произносить тосты. А потом, кто помнит, кстати, кто в детстве имитировал опьянение, шатаясь, у кого было такое в детстве, показывать, кто лучше шатается, то есть более пьяный. И дети думают, что это приятное, что это удовольствие они испытывают в этот момент. То есть не то, что у них там мужичок стал неправильно работать и нарушение координации. Там и это вообще может там, паника возникла, когда человек там не может э, понять, куда он идет, там не, неустойчивая там, походка и прочее. Нет, они думают, что это приятно, удовольствие имитируют. Вот это вот у кого это в детстве было, кто играл в такие вещи, вот. напишите, пожалуйста, в чат плюсик там или какие-то примеры конкретные. Это будет очень. Очень-очень интересно, Вот. Так. То есть в детском саду это уже заложено 4-5 лет. Это и к тому, что ребенок этого не осознает. То есть он не может сказать, что там хорошо это или плохо. Он просто видит, как ведут себя взрослые и делает так же. На днях в Инстаграме мне прислали интересную такую зарисовку какую-то юмористическую. Я сильно эти шоу не смотрю, но что-то типа какого-то как-то комедий-клаб, ну, что-то аналогичная, где мужик говорит вот что, такую интересную вещь, что <клёх> все детство говорит меня окружало так взрослый мужик, отец, отец, да, авторитет, стакан поднимает с алкоголем, заливает в себя, говорит никогда, никогда так не делай, заливает это в себя и говорит хорошо, ну какие вопросы вы... Откуда возьмется у человека, он будет подражать, это будет все впечатываться. А если это частые повторения, то человек будет ребенок копировать это и только ждать, ждать, ждать этой первой капли. Вот эти многие вещи не осознаются и сваливаются все на какие-то там гены, это то болезнь, на предрасположенность. Предрасположенность такая, что люди вращаются в этой среде с самого детства и просто копируют такое алкогольное поведение. Это, кстати, касается не только алкоголя, всего вообще дети, они воспитываются, у них есть такое свойство, да, воспитываются на примере, вот, поэтому, ну, нужно это учитывать, не забывать, у нас по отношению к алкоголю, потому что мы, как бы, у нас эта тема, дальше, есть еще такое свойство, свойство, так, сейчас я чуть гляну на чат, не успеваю, менталитет, угу. челкаются, обнимаются, но есть такое, да, капитан дальнего плавания, с трубкой должен быть, да, есть это именно стереотип такой, то есть если капитан, если какой-нибудь там умный человек, да, мудрый, у него там табак, если там весельчак и прочее, там алкоголь, праздник, ну, то есть это, да, это идет с детства. Есть у нас еще одно такое свойство подсознания, то есть это мы так устроены, я объясняю, что у нас есть вещи, вот хотим мы, не хотим, мы можем все понимать головой, разумом, но подсознательные реакции все равно они есть, это впечатывание, это копирование, у взрослых тоже оно есть, люди подражают. Подражают часто героям фильмов, да? имитируют эти модели поведения. Кстати, так, ну-ка вернул слайд обратно, и про копирование еще скажу такую историю, вспомнил. Из практики. Опять же, до занятий, вот человек не прошел занятия, он не понимает, откуда у него берется, он вообще не застрял на этом внимании, он под другим углом смотрел. Человек прошел занятия наши двухнедельные, разобрался, стал, можно сказать, специалистом в этой области, и тогда выдает интересные наблюдения мне. Например, когда молодым человеком, ну один из наших участников, да, молодым человеком еще будучи, первый раз попробовал алкоголь, у него было сразу обвинение характера белой горячки. То есть он у него были такие загоны, вот как он говорит, да, он там написал, что он творил. вот Почему? Почему так? А гены, может, или что? А нет, а просто он видел. Все детство именно такое поведение под алкоголем от своего отца. Другого поведения он не видел, и он его просто копировал. То есть у отца на самом деле уже было состояние близко к белой горячке, но он к нему шел долго к этому состоянию, отец. Потому что сначала, когда все это было, конечно, культурно, красиво, по чуть-чуть, хорошей компании, там все рестораны и прочее, но постепенно он дошел до, до ручки, так скажем. А его ребенок не видел, как было красиво и прочее, прочее. Он видел только, как он дошел до ручки, и думал, что вот именно так должно быть. И поэтому он неосознанно имитировал даже реакции то есть даже реакции вот те внутренние, вроде как опьянения это что же, даже, ну как сказать, это же говорят биохимия. А вот он это копировал. И только он дошло до него, почему у, меня, у него был именно вот такой характер, было пьянение, когда он прошел занятия, все это проанализировал, и в то же время, иногда это то, о чем мы вчера говорили, когда требовалось себя сдержать, он легко это делал, то есть, когда обстановка была не такая, где можно там на лезть и выпрыгнуть из окна, а надо вести себя очень тихо, аккуратно, он это мог делать, то есть, вещество не всегда на него влияло так, а почему? Ну вот потому что это настрой, это психология, это ожидания, это не химия вещества. Но все эти вещи, и примеры, что он иногда мог контролировать, он просто-напросто забыл. Потому что это не укладывалось в его биохимическую, так скажем, теорию, которую все обычно используют, когда говорят, почему люди это делают, что за вещество. Не укладывалось. А когда ему разложили все по полочкам на занятиях, когда он проработал-то, прописал на наших двухнедельных курсах, о, он стал... Смотреть по-другому у него в памяти всплыло очень много. Именно поэтому я задаю, задаю там домашние задания, даже вот на таких марафонах. Прошу в чат отвечать, если вы что-то такое вспомните, посмотрев на алкоголь под другим углом. Так, дальше я говорил про импринтинг, про про прокопирование. Есть еще такое свойство подсознания, дрессировка. Опять же, хотим мы или не хотим, но мы дрессируемся. То есть у нас вырабатываются условные рефлексы. Причем у нас у людей разумных условные рефлексы вырабатываются лучше, чем у всех остальных существ. Поэтому мы такие умные, классные. И поэтому мы там завивали весь мир, э, вершина пирамиды, царь природа, Потому что у нас есть условные рефлексы. Но иногда они играют против нас. То есть иногда мы получаем те условные рефлексы, которые нам невыгодны. Я вот нарисовал здесь собачку в клетке. Шило и э, кусок мяса на антитабачном марафоне я подробно прямо разбираю, потому что к табаку это тоже подходит. Здесь время бежит, я вскользь этого коснусь, но объясню. То есть если, вот на примере с этой собачки, которая так она высветилась. Так, мне воспитатель моего ребенка сказал, что копируют родителей за столом. Да. Про собачку расскажу вам. Собачку сажали в клетку, тыкали ее шилом, вот я шило там нарисовал, да? Собачки неприятно, но если вслед за этим тыканием, шилом шло мясо, несколько раз повторяли вот эту манипуляцию, укололи шилом, запихали кусок мяса в рот, укололи шилом, опять кусок мяса. Для собаки мясо самое лучшее на свете, подкрепление пищевое, приятность такая, да? И получается, что собаки, когда вот несколько раз вот так вот сделали, повторили, потом убрали мясо полностью, нету его, тыкают шилом, собака радуется. Собаке хорошо, она уже не испытывает вот этих негативных ощущений. К чему я это рассказываю? Это пример дрессировки. У собаки выработали условный рефлекс. Но у нас в школе, кто там помнит биологию, это, как у меня образование позволяет ну, быть учителем биологии, да? вот, и я постоянно в школе занимаюсь и все. Но я понимаю, что курс биологии, кто вот вспомнит, помните, там была собака Павлова, условные рефлексы. Так вот там в школе говорят, что ну Заостряют внимание на обычных рефлексах, на обычные стимулы. Типа звоночек там, или лампочка зажглась. Собачку подкормили, у нее слюна покапала, она там веляет, виляет. Да? Но оказывается, можно вырабатывать рефлексы даже на негативный стимул, на такое что-то разрушительное, типа укол шилом, это очень болезненно. А можно вырабатывать рефлекс. То есть собака сначала от этого пытается убежать и этого избежать как-то. А если сочетать с приятным с чем-то, например, с мясом, то собака уже не будет убегать, она будет стоять, вилять хвостом. Можно бить ее электрическим током, если это сочетать с приятным, с едой, то собака уже не будет скулить и бежать от электрического тока, она будет стоять, как вкопанная, и вилять хвостом, и слюнка у нее будет бежать изо рта, понимаете? Вот так и с человеком, я к чему эту аналогию провожу, мы тоже дрессируемые, поэтому, когда человек впервые сталкивается с алкоголем, скорее всего, это фона, если вы присоединились чуть раньше, там я даю домашние задания, часто еще предварительные, чтобы люди посмотрели на это, но я сейчас хочу вам задать вопрос и получить от вас обратную связь. Если у вас первая проба алкоголя, если вы сможете вспомнить первую свою пробу или самую раннюю, если она у вас была неприятной, неприятной, то есть вам было невкусно, вас затошнило, может быть вырвало и прочее, поставьте в чат минусик, минус, черточку, да, что вот ну, этим вы подтвердите, что есть. Но на самом деле я даже не буду дожидаться, что вы там ответите, потому что у меня запоздание секунд 20. Я все равно знаю, что у большинства людей первая проба алкоголя, несмотря на то, что он там и разбавленный, и подкрашенный, и ароматизатор, и прочее, была негативно, неприятно. Это как собаки тыкать просто ее шилом. Но постепенно возникает вот такой рефлекс у человека. За счет чего? А точно так же работает. Человек сидит за столом и после вот этого шила, так скажем, да, после чего-то неприятного в виде алкоголя идет что закуска, еда. Вкусное что-то идет и получается, что человек на каждом застолье он себя дрессирует и это свойство нашего подсознания человек не учитывает, он думает алкоголь ему так понравился, он такой классный, такой вкусный, а на самом деле просто вслед за, это, за этим идет закуска, раз, это очень важно, это вот именно идет дрессировка. укол Мясо, укол мяса. Также здесь проглотил что-то с содержанием спирта а он отторгается организмом, от него тошнит, он неприятный. Вот, минусики пошли, да? Было гадко, вот. А потом, потом, когда вы стали сочетать это с едой, это положительное подкрепление, это та приятность, еда, закуска, которая создала у вас условный рефлекс. По сути, вы сами себя дрессировали. То есть, если за чем-то нехорошим будет идти что-то хорошее, нехорошее закрепится. Нехорошая войдет в привычку, потом в зависимость. То есть здесь проблема не опять же не биохимии, а проблема рефлекса, поведенческая проблема, воспитательная, если хотите, проблема. Потому что вот это и есть воспитание. Детей тоже так воспитывают. Сделал что-то хорошее, получил подкормку. Да? А представьте, если подкормку какую-то давать после отравы. Ну, она закрепится, и такая будет привычка, а потом в зависимость. Вот. То есть, но на самом деле, еда это не все. У человека есть э, вещи приятные, которые он, которыми он подкрепляет свою привычку к алкоголю. Это не только еда, душевная компания, песни, красивая посуда, да, музыка, атмосфера и так далее. И так далее. Вот эти вот куча всего, вы можете этот список, вы можете этот список продолжить. Если сейчас вы вспомните какое-то, что у вас приятное, сопутствует, алкогу, сопутствует алкоголю, и ему, так скажем, вот, добавляет, то есть его, знаете, это атмосфера, которая создается вокруг алкоголя, еда, друзья, песни, музыка, э, там для мужчин красивые женщины, для женщин красивые мужчины и так далее, и так далее. Вот это вот все, понимаете? Если это все отбросить в стороны, то останется просто алкоголь, будет уже совсем не то. То есть сначала это вот брессировка такая идет. Так, дальше двигаемся, хочу все успеть. Я сказал вам про два, э, про две вещи, которые вы, возможно, не сами даже, сами себе не признаетесь. Это алиби и самопомеха, что алкоголик создает. Это то, что часто человек хочет с помощью алкоголя возвыситься над остальными, показать, какой он крутой. Дальше есть... Э, Три свойства подсознания, которые являются как раз причиной употребления алкоголя. Да? Это когда это впечатывается с детства, когда это копируется, глядя на других людей. И в детстве, и во взрослом состоянии, это у нас куча контента, связанного с алкоголем, фильмы, песни, клипы, всякие ролики, реклама. Это все мы усваиваем и неосознанно этому подражаем. Даже если вы не признаете это, это так. Это как люди, которые говорят, я не верю в рекламу, они все равно ее жертвы и пользуются теми же брендами. И поют те же песни, ведут себя именно так, как вот во всяких роликах. Алкоголь вот подпадает под все эти критерии. Точно так же его могут впаривать и делают это. Дальше. Теперь, а, ну, про дрессировку рассказал. Теперь четыре заблуждения основных, которые э, влияют именно, которые я считаю вообще причиной. Первое заблуждение причину употребления алкоголя. Да? Так, невкусно, неприятно. Подготовка к застолью. Приятнее самого застолья. Вот отлично написал, мне понравился Сергей что подготовка к застолью приятнее, чем само застолье может быть да, на самом деле, потому что атмосфера такая. И вот каждый раз это приятная суета – это, по сути, вы дрессируете себя. То есть вы сочетаете алкоголь с вот этой вот приятной суетой, потом с едой, потом с приятной компанией и так далее, и так далее. Теперь заблуждение. Заблуждение номер один – алкоголь – пищевой продукт. На самом деле многие люди считают, что это пищевое вещество. И это отражено даже в нашем законодательстве есть законы где прописано спирт пищевой продукт я вам ну как биолог скажу но для этого не надо быть биологом это известно ученым известно просто из наблюдений из собственных в жизни это в культуре заложено что алкоголь это не пищевой продукт а вещество ядовитое но если говорить именно о свойствах мы же договорились что мы точные научные факты там и прочее то вот, если по такому критерию подходить к вопросу, то есть вещества пищевые, которые попадают в наш организм, они его питают, то есть дают либо энергию, либо строительные материалы. Вот это мы считаем пищей. То есть, если какое-то вещество попало к вам в организм, да, там переварилось, и так далее, из кишечника пошло, кровь разнеслось по нашим тканям. Если это вещество дало организму энергию, или дало строительные материалы, какие-то там аминокислоты, да. Какие-то там, может быть, углеводы, которые в цепочке собрались и стали... Ну, это скорее у растений, конечно же, да? ну, хотя у нас тоже есть. Энергии стали источником, жиры, да, те же углеводы, источники энергии, витамины, я не знаю, там, минеральные вещества, всякие, куча всего. Вода наш строительный материал основной, да, мы состоим на большей части из воды. Вот это пищевые продукты, это пища. Это то, что строит нас. Если вещество попадает к нам в кровь и нарушает какие-то функции, мы говорим, это не пищевое вещество, а ядовитое. Так вот алкоголь попадает к нам в организм, он не дает нам энергию, и он не а, является строительным материалом. Никуда он не встраивается, чтобы дать нам, я не знаю, там опору какую-то, или ну, не становится частью нас. Насчет энергии часто люди заблуждаются. Вот. А, ну, все, наверное, видели, что у алкоголя есть калорийность, да? на бутылках пишут. Напишите, пожалуйста, кто. Так, невкусно и приятно. Напишите, кто видел, что на бутылках есть калории, даже на водке, да? на вине, на пиве есть калории, калорийность. Кто видел напишите плюсик мне просто интересно может быть не все застряли на это внимание но я знаю что многие люди говорят ну как же это пищевое вещество Вот у него даже калорийность есть но они не понимают что калорийность это способность при сгорании выделять тепло то есть если вы купите уголь для шашлыка там тоже будет написано высококалорийный уголь потому что он при сгорании выделять тепло то есть это такая условная единица которая не отражает, что мы лично можем из, из нее извлечь эту энергию. То есть, если бы это был двигатель внутреннего сгорания, как Генри Форд свой первый автомобиль сделал, да, он ездил на спирту. Вот. Если бы у нас был внутренний, такой, внутренний двигатель, тогда да, мы могли бы эту калорийность себе на пользу пустить. Но у нас нету такого, поэтому организм не извлекает энергию из спирта. Это типичное ядовитое вещество. И вот это заблуждение, оно настолько укоренилось, что это пищевое, пищевое вещество, что потом это вот для человека просто причина, но он его не замечает. Объясняю, как это заблуждение вводится в голову людям. Тоже, наверное, вы не, не знали, как, но самое основное, так, плюсики пишут, плюсики, да, есть Говорят, водка очень калорийная, говорят, на самом деле, да, водка очень калорийная, ацетон очень калорийный, керосин, бензин, нефть, на самом деле выделяется тепло при сгорании, но не для нас это источник энергии, не для организма живого. Как появляется вот эта вот ложь в законе, что это с пищевой продукт, как это поддерживается, почему люди на это нормально реагируют, очень просто. Я вам скажу так. Веду еще уроки трезвости для детей. И там я часто задаю вопрос: а как вы Ну, дети говорят, а вот алкоголь это ядовитое вещество, дети это знают. А я говорю, а как вот вы думаете, вы, наверное, знаете, где продают алкоголь, ну, это ж ядовитое вещество? Ну как, где? В магазинах. Я говорю, в каких магазинах? Они говорят, в продуктовых. Я говорю, почему? Ну, на самом деле, в продуктовых отделах для продуктов. Вот в любой супермаркет зайдите или в ларек под домом, где написано продукты. Там будет алкоголь. Я говорю: а почему не в магазине для яда, почему именно в продуктовых? И вот тут ступор на самом деле у детей. У взрослых ступора нет, потому что они говорят, ну как, ну пищевое же вещество, поэтому продается с продуктами. Потом, когда начинаешь разъяснять, объяснять, доказывать, не так, как я вам вот сейчас сквозь пробежал, ну хотя и это на самом деле, то, что я вскользь пробежал, понятно, что ну, ядовитое вещество, не пищевое. Но все-таки, вот так вот человек подумает, да, точно, ему докажешь, не пищевое вещество, почему же продают тогда? Ну, почему ладно, понятно, выгода денежная, да, у тех, кто это производит, им надо запихать это в место, где самая-самая продаваемость, проходимость людей. Но, а какие итоги из этого? То, что продается совместно, то есть в каждом продуктовом магазине сейчас будет алкоголь. Ну, почти в каждом, наверное, процентов. Причем это касается даже там магазинов здорового питания заходил недавно в один даже в инстаграме им писал там stories их отмечал они мне отвечали что ну вот вы знаете у нас только качественный алкоголь только натуральный Я говорю, а какая разница формула-то одна вы говорите вы здоровое питание человек видит у вас алкоголь и у него в голову внедряется что это питание то есть когда человек заходит в продуктовый магазин а это происходит с ним за жизнь тысячи раз и видит там алкоголь вместе с колбасой хлебом там яйцами, овощами, сладким всяким там фруктами и прочее, у него это все становится в один ряд. причем это происходит с детства. вот эти все вещи, которые я вам рассказываю сейчас, это нельзя вычинить отдельно. у кого-то вот одно заблуждение, у кого-то там копирование, у кого это все комплекс. поэтому ребенок заходит в продуктовый магазин и путем вот этого где-то импринтинга, да, он первый раз видит алкоголь в таких ярких бутылках и у него это впечатывается рядом с продуктами питания вместе в том месте, в котором продается еда, и он, у него получается такой психологический как бы якорь, то есть первое впечатление, и он будет всю жизнь потом думать, что это алкоголь, вот это просто пищевой продукт, да, вредный, да, там не очень полезный, но все равно пищевой, то есть также относится как к чипсам, бургерам, а это не так. Бургеры, чипсы они все равно наспитают, алкоголь только разрушает, поэтому тут ключевая разница. И вот это вот заблуждение очень очень часто людей как раз вот, поворачивают в сторону употребления алкоголя, и человек этого не осознает. Так, дальше, заблуждение номер два. Алкоголь бывает качественным. На самом деле, если вы начнете говорить с человеком, что у него какие-то проблемы от алкоголя, там, если он даже сам будет их в себе замечать, ой, он будет оправдываться, опять же, сам для себя, или для других, для окружающих, он будет оправдываться чем? Да это вот просто некачественный алкоголь был. Надо вот более качественный подыскать. Если вы по телевизору где-то услышите о том, что вот какие-то проблемы с алкоголем, какая-то смертность, еще что-то вам тоже потом добавят, ну, это потому что некачественный. Или вы сами даже сделаете вывод, ну, надо искать качественный алкоголь. То есть любые вот эти вот проблемы с алкоголем, которые человек наблюдает по собственному опыту или по опыту других людей, он будет их как сказать, уводить в сторону свое внимание, не сможет сделать правильных выводов, потому что он будет думать, что ну да, алкоголь плохой, но есть хороший алкоголь, качественный. Я вам открою секрет, если кто не знал, что спирт этиловый c 2 h – это компонент любого алкогольного изделия, и он одинаковый. И вчера я вот, ну как бы, сегодняшний материал, он опирается на вчерашний материал. Вот так всегда бывает, да, так по чуть-чуть, по чуть-чуть ступенями, вот мы ну, выстраиваем общее понимание. И вчера я на этом застрял внимание, что да, вы слышите, есть спирт пищевой, есть медицинский, есть технический, есть коньячный, есть винный, есть динатурат, все что угодно, это одно и то же вещество. Оно одинаковое, понимаете, разницы нету, только концентрация, только какие-то могут быть добавки. Но все равно суть одна и та же, свойства одни и те же. И проблема алкоголя не в том, что он некачественный, а проблема в том, что он ядовит в принципе. И поэтому, но человек заблуждается. Каким образом он будет заблуждаться? Почему у человека вот это вот качество в голове? А потому что, опять же, он заходит в магазин, да, и там, смотрите, какие стоят бутылки, какие некрасивые Дальше он включает телевизор, и ему говорят, что вот в какой-то деревне половина людей там вымерла от некачественного алкоголя. И он верит, а вот оно что. И вывод, какой делает логика его, как работает мозг. Значит, буду искать качественный. Есть постоянные репортажи, новости. Вот недавно опять очередной завод там прикрыли по изготовлению изготовлению водки И человек думает, реагирует на эту новость как. Ну, значит, она плохая, а есть качественная, на хорошая. Это неправда. Что такое э, контрафактный алкоголь? Подпольные заводы, это то же самое, просто без акцизной марки, то же самое. И спирт там тот же самый, и разницы никакой нет. Но если человек говорит, а вот вы знаете, вот после вот этой водки мне было, вот прямо она плохо шла, плохо так, а вот это хорошее, это все внушение. Я вам повторяю, вчера чуть-чуть на этом заострял внимание, сегодня ну, не хочется этому солить опять, просто... Погуглите эти тесты, поищите, когда людям, даже специалистам, даже там ценителям алкоголя самого-самого там элитного давали без опознавательных знаков разный алкоголь от самого-самого дорогого, крутого, элитного до самой дешевки, который они не то, что там не покупают, они его сознательно говорят, ну, они говорят, э, это вообще фигня, это вредно, я презираю это, это вообще вонючее, это все. Если это там один э, вид изделий, там виски, то люди не могут отличить дорогого от дешевого, пиво не могут отличить дорогого от дешевого, даже крепкое от легкого не могут отличить, если там нет опознавательных знаков. То есть очень много в вот этом вот качестве алкоголя идет от ожидания от бренда. Я знаете, что даже вот сейчас я посмотрю, вот мне скинули сейчас буквально за минут 10 до начала нашего марафона, скинули такую вещь, то есть как продвигают алкоголь, как человек будет верить, что оно качественное, это, ну, это там вот вино в данном случае. На сайтах производителей, на сайтах э, продаж алкоголя, вот о вине, как пишут, во вкусах алкоголя, сейчас, подождите, а вот, аромат свежий, травянистый, весенний лес, распускающиеся почки, липовый цвет, березовый сок, белый персик, цветы, медоносы, намек на пряности, вкус с отличной кислотностью, чуть маслянистый, чистый цитрус, белый виршрут, и вот там еще вот такая вот э, петиция целая, представляете? Ну, конечно, когда человек такое читает, он думает, сейчас я это все буду чувствовать, и ищет, и находит иногда. А если не находит, он думает, блин, я какой-то не такой, я не разбираюсь в вине, я не ценитель. То есть это, по сути, опять же, показатель просто вот этого превосходства. То есть если человек не разбирается в вине, в приличном обществе скажут, ну как же ты такой вот, ничего не смыслишь. Если бы человек, там, не знаю, если человек не разбирается в сортах картошки, ему никто не предъявит, не предъявит правда, а если не разбирается в вине, ему начнут предъявлять, типа он неценитель. То есть это все социальное, не потому что в алкоголе есть какое-то качество особое, постоянные скандалы с этими виноделами, когда одно вино выдают за другое, никто не отличит, потом это вскрывается, потом как-то начинают там разоблачать спирт одинаковый, его можно сделать даже из фекалий человеческих, честно вам скажу, и все равно получится, и будет еще дешевле, и так делают на самом деле некоторые, но и это не важно, никто не отличит, все равно формула одна, поэтому, но заблуждение сидит в голове, и люди вот уверены, что это так, алкоголь калорий, но, но все калории уходят на его усваивание, закуска в это время не усваивается, в полной вере переходит в жир, Калорий, да, калорий, алкоголь, я же сказал, каким образом. Уголь тоже калорий, вот, калории, калории выделяются при сгорании. Вот. Так, вермутый пиво тоже очень калорийное, а красное, сухое нет. Его людям на диете разрешают. Конечно, разрешают. Вот Вопрос о том, что врачи разрешают что-то или не разрешают, это вопрос не их профессионализма, это вопрос их заблуждений. То есть, когда вы общаетесь с врачом, который что-то рекомендует, у него может быть должность, которая должна рекомендовать чисто по его профессиональным, так сказать, каким-то аспектам, а есть и у него его личные заблуждения и он в силу этих личных заблуждений может выдавать какие-то абсурдные рекомендации типа вот врач может на диете посоветовать алкоголь хотя другие специалисты которые не имеют таких заблуждений про алкогольных они скажут что ну, если вы э, следите за своей фигурой если вы на диете то вам алкоголь не нужен начиная с э, рюмки номер один вот с первого вот понимаете в чем дело так и есть заблуждение номер три она о том, что есть какая-то безопасная доза алкоголя то есть мера. Когда у человека возникают проблемы с алкоголем, он всегда валит это на что. Ну, значит, был некачественный алкоголь. А если действительно даже качественный был, и все там то есть дорогой, проверенный, и все и не придерешься к его качеству мнимому, тогда чем человек оправдывается, не знает меры. То есть укоренилась у людей такое, такая вещь, что. Есть какая-то доза, которая вот, ну, не повредит, совершенно не повлияет. На самом деле, как бы, опять же, факты научные, это давно доказано, что нету безопасной дозы алкоголя. Вернее, есть, но она равна нулю. Вот если ноль, тогда да, безопасно. Если хоть чуть-чуть превышено, то уже все. Интересно, был вот, ну, не так давно, несколько месяцев, по-моему, уже назад, был такой форум, причем он такой котируется в научных кругах, ученые против мифов. И вот там выступал нарколог известный, московский. Вот, и он рассказывал о том, что ему задали вопрос, ну там же мифы развенчивают, сейчас попью воды. Мне, кстати, даже кружка «Учитель трезвости» мне подарили, да, и вот решил ее на трансляцию взять. Так, дальше, продолжаем. Так вот, нарколог этот ему задали такой вопрос поговорить об этом мифе, там правда это или неправда, что есть безопасная доза, хоть какая-то, хоть самая мизерная безопасная доза алкоголя. И он говорит, ребята, вы знаете, нет, нету ни одного достойного рассмотрения, достойного исследования, которое докажет, что какая-то доза будет лучше, чем ее полное отсутствие. Но опять же, это говорила должность, это говорили в нем в наркологи факты, а его личная, личная, как сказать, вот это Личное его заблуждение. После этого всегда выдавали "но", то есть нету безопасной. Но вы понимаете же, ну как без этого? То есть человек нарколог, нарколог, вдумайтесь, сам зависим от алкоголя. Почему зависим? А потому что он не представляет свою жизнь без хотя бы каких-то определенных доз. И вот вопрос: а нужно ли учиться лечиться? И там следовать примеру, и вообще обращаться к человеку, который сам к алкоголю относится как к необходимому для жизни веществу. Наверное, ну мне кажется, не стоит. Это как там, обращаться к адвокату, который сам все время попадает в тюрьму. да, Или как, не знаю, пожарному, который не может ничего затушить. Понимаете? Так и здесь. Поэтому почему я считаю, что нужно обращаться по поводу решения проблемы с алкоголем к тем людям, которые из трезвого движения, из которые живут э, годы сознательной трезвости, когда им не нужен алкоголь абсолютно, э, к тем людям нужно обращаться за советом, которые сформировали вокруг себя это трезвое окружение, трезвое там, ну, можно сказать, общество, да, родню свою вот наставили на истинный путь и так далее. Вот к ним нужно. Об этом будем говорить еще завтра. Ну, как, Каким образом, какие инструменты используются, какое правильное отношение к алкоголю должно быть, что для этого делать. Но... Я считаю, вот здесь обязательно нужно заострить внимание, кому кому обращаться. Так вот, люди верят в эту меру, и вообще надо понимать, что вот это вот понятие мера, оно не имеет отношения к физиологии абсолютно. То есть люди, люди говорят о том, что человек не соблюдает меру в алкоголе, только исходя из его поведения. То есть если человек даже какую-то для себя лично принял дозировку, которая меньше его обычной, но повел себя некрасиво, ему скажут, он переборщил, меру превысил. А если он влил себя себя, я не знаю, канистру и тихо посапывает, спокойно и никому не вредит, то ему скажут, ну, никогда ему не предъявят, что он не знает меры. То есть это понятие чисто такое социально-культурное, но это не связано с физиологией. То есть нельзя вы, взять и высчитать меру алкоголя для человека, хотя вы столкнетесь с сайтами, с лекциями, Типа специалистов, которые будут говорить, что есть какие-то там дозировки, которые там, вот эти вот безопасные и прочее. Это абсурд полный, это вот относится ну, к завтрашнему дню, как фильтровать такую информацию, это об этом будем обязательно говорить. Вот. То есть мера – это понятие такое, как сказать, и можно вертеть как угодно и оправдывать все, что угодно. Вот, даже самые плохие вещи говорить, что вот, переборщил. На самом деле мера равна нулю, и человеческому организму алкоголь не нужен. Вчера об этом чуть говорил, что организм не нуждается в этиловом спирте от слова «совсем», как и в других спиртах, как и в других многих токсичных веществах, которые в кишечнике там получаются, еще где-то. Вот. Допустим, есть метиловый спирт, страшный яд, страшнее, чем метиловый, намного. Вот, и там вызывает слепоту, там грамм, по-моему, 20, там уже с небольшим слепоту вызовет, а 50 грамм э, этого спирта вообще приводит к смерти. Но не все знают, что он тоже вырабатывается у нас, ну то есть получается у нас в кишечнике. И э, общался я как-то с токсикологом, с одним известным, вот, который очень интересно говорит об алкоголе, но в силу своих заблуждений он тоже оправдывает это, потому что он сам лично зависим от алкоголя. Вот. Но когда начинаешь с ним вот с позиции говорить такой трезвенческой, он выдает много интересных вещей. Допустим, там мне рассказывали, что если единоразово есть 10 килограмм яблок, то можно умереть от отравления метиловым спиртом. Ну Просто у нас не поместится, но выработается в организме. То есть задача нашего организма как-то выводить, выводить, выводить эту гадость всю из нас, которая у нас может получиться. Но это не значит, что есть какая-то безопасная доза. Нулевая. Метилового спирта, и этиловая есть нулевая доза. Вот. Организм, конечно же, при попадании защищается, но как бы не совсем он может справиться. Так. И заблуждение номер четыре – это то, о чем я вчера хотел поговорить, Это там у меня был такой слайд, не помню, назывался по химия кайфа или что-то в этом роде, но поговорить не успел, потому что время сейчас у нас немного осталось, но на вот этот слайд я, надеюсь, успею уделить вам внимание, еще домашнее задание обязательно дам, потому что если вы выполните домашнее задание, я пришлю вам хороший бонус по нашей теме, он вам будет помогать э, в освобождении от алкоголя, от алкогольной зависимости, формировать устойчивость и прочее. Ну, завтра об этом тоже будем говорить. А заблуждение номер четыре это алкоголь приносит удовольствие. Ну, то есть все слышали, что кайф и прочее. вот это вот это Я, опять же, конкретные примеры. Так, сейчас я тут обновлю. У меня, может быть, не всегда обновляется чат вовремя. Я так поглядываю иногда на него, смотрю, там может подвиснуть чуть-чуть. Тогда я… У меня просто на телефоне, где я вижу чат, у меня отдельная линия. Ну, такая простая, а здесь у меня вроде там скорость позволяет быстро передавать, а вот этот виснет почему-то, у меня этот э, чат чуть-чуть подвисает бывает. Так, э, расскажу несколько примеров. Недавно был в Москве, брал интервью у нарколога, тоже известного одного, потому что, ну, снимаю видео, веду YouTube-канал, даже два, вот, и там всякие интересные вещи по теме, потому что, ну, не все уложится в материалы курсов, марафонов, вебинаров, семинаров. Вот Есть ролики, тоже, я считаю, надо их смотреть на нашем канале. Вот, много интересного. Постепенно выкладываю. Так вот, зашел разговор о чем? Он сам мне сказал, я знал до этого этот опыт, но просто из уст нарколога не слышал. Если человеку ввести спирт не через рюмку в хорошей компании, а по Вене, то есть через капельницу слабый раствор, чтобы там он не помер, а там выверяют, вот, такую вот концентрацию, чтобы не умер человек, вот ввести то есть такую дозировку, которая у него привычная получается в крови после там, этих рюмок, там, возлияния всяких на торжествах. То есть он получает ту же дозировку, но не знает, что ему влили. Человек не испытывает никакого кайфа, никакого удовольствия. У него только неприятные ощущения в виде головной боли, там поташние, там головокружения, то есть то, что он трактует как неприятное. Что это доказывает, этот простейший, но очень интересный опыт? В том, что, опять же, в самом алкоголе удовольствия никакого нет. Удовольствие от ожидания. То есть, смотрите, вот две разных ситуации. Представьте, вы идете по улице, и вдруг у вас м -м, закружилась голова немножко, чуть-чуть, слегка, начала колоть в виске, стала чуть-чуть поташнивать, да, зашумело что-то в ушах. Что вы скажете? Одним словом, вы скажете, мне что-то плохо. А если те же самые ощущения вы испытаете, за столом праздничным чуть-чуть начало там, повело, что-то в голове так -так -так, застучало, в ушах чуть-чуть зашумело. Вы знаете, что скажете? О, мне хорошо. То есть одни и те же ощущения, если человек ожидает, что это трактует как кайф какой-то, да, то вот он его и получает, думая, что это алкоголь, так вот, подействовал. На самом деле подействовал он как и должен был подействовать э, яд, влияющий на нервную систему. Вот, вызвал головокружение, тошноту. Но если человек ожидает удовольствия за столом в компании, где стоит красивая бутылка, там и рюмки, и чокане и тосты, если он ожидает удовольствия, то он будет трактовать вот эти ощущения как приятные. То есть кайф он не в химии, он в трактовке, как вы его оцениваете. Вот у кого были такие, такие подобные случаи, вот, э, вот такие ощущения да, легкого шума и все, и кто их считает приятными. Напишите, напишите плюсик, просто мне интересно. На самом деле таких людей, ну большая часть вообще, те, кто принимает алкоголь внутрь, те считают, что вот такое вот ощущение, оно приятное. Но там плюсиков жду в чат, буду посматривать чуть-чуть. Но если, если, если вы их испытаете, вы не задумывались об этом. Но если вы их испытаете отдельно, просто так, без алкоголя, без застолья, поверьте мне, вы скажете мне неприятно. То есть это, что касается алкоголя, но я вам скажу больше. Знаете, всегда хочется рассказать больше. Отдельно сделаю еще, наверное, какую-то лекцию по нелегальным веществам. Но там все то же самое, то есть примерно один и тот же принцип работы. Люди думают, что есть какие-то ядовитые вещества, вредные, которые приносят человеку удовольствие, там доставляют ему кайф. Но Пример с токсикоманией вам приведу, чтобы с алкоголем было понятнее еще раз. С другой стороны, вы посмотрели вообще на эти все процессы токсикомания. Если помните. В начале 90-х, кто тут возраст такого, в начале 90-х, а на самом деле началось это в конце 80-х, еще в нашей стране появилась такая токсикомания. Пришло опять же с запада, там это еще было задолго, то есть у них это процветало. Их вот это вот, так скажем, ну, есть же негативное влияние, культура, если это можно так назвать, да, она вот потихонечку нас э, поглощает, и то, что мы видим сейчас у них, э, будет и у нас. Вот, мне кажется, так. Так вот, что появилось в конце 80-х, начале 90-х, это токсикомания, клей, ацетоны, краски. И это было свойственно именно детям, подросткам, даже маленьким ну, детям, начальных там, классов. Я помню, у меня одноклассники этим занимались. Так вот, смотрите, что они делали. Они вдыхали пары токсичных органических растворителей, вредных, да, и испытывали при этом кайф, эйфорию, удовольствие. Но, вы знаете, люди, которые вдыхают эти пары в силу своей профессиональной деятельности, это маляры, это работники производства всяких лакокрасочных или там те люди, ну маляры в основном, да. когда они надышатся этими парами, они не, совершенно не испытывают никаких приятных ощущений, галлюцинации, эйфории. Галлюцинации у них могут быть. Но, опять же, они это как вот при э, там, лихорадке, галлюцинации, когда человек впадает в бредовое состояние, он никогда не скажет, что это классно, и что он хочет это повторить. Он, наоборот, скажет, это было страшно, неприятно, это отвратительно, я больше не хочу так болеть. То есть, опять же, смотрите, вещество не вызывает удовольствия, оно вызывает какие-то побочные эффекты. Оно, да, влияет на нервную систему. Но если человек не настроен получать от этого удовольствия, он будет трактовать это как что-то неприятное. А если он настроен ему внушили, ему вбили в голову, что это кайф, он его будет получать даже от таких веществ, как там, я не знаю, краска и влаг. вдумайтесь. То же самое с алкоголем, обычный органический растворитель, обычное органическое вещество, горючее, которого можно поджечь, оно загорится, но человек верит, что это и есть, в нем вот заложено какая-то там, ну, куча свойств мы на первом занятии разбирали, да, которые вот, человек в них верит, а их на самом деле нет. Еще раз расскажу, был вот недавно в реабилитационном центре, где работают по нашей методике. Кстати, я вам скажу, я был в разных реабилитационных центрах и работал, э, там, вел занятия, и я общался с людьми, которые прошли разные реабилитационные центры. И я знаю, кто это такие, и говорят, там, бывших алкоголиков и наркоманов не бывает, а я считаю, это все зависит от методик. Разные бывают случаи, конечно, индивидуально, там есть люди безнадежные, но... В основном можно человека поменять настолько, что вообще его не узнаете. Вот когда работа идет по методике, которую ну, завтра вскользь буду рассказывать, или буду, может быть, даже рассказывать тем, кто захочет отдельно. Вот. Так вот, там люди совершенно, ну, как сказать, они становятся другими. Они не считают себя бывшими, и никто их не может считать бывшими алкоголиками, наркоманами. Почему? А потому что они ими не являются. Они нормальные сознательные трезвенники. Так вот, рассказывают они всякие истории уже, получив вот это вот знание, проработав их, они начинают вспоминать такое, что они обычно отсеивали, потому что это не укладывалось в их привычную картину. И получалось, знаете что? Так, сейчас я тут прочитаю чат чуть-чуть там. Когда дети копируют взрослых за алкогольным столом, у них ведь нет ни капли яда, поведение один в один. Вот, вот это на самом деле, да, спасибо, э, спасибо, Татьяна. То есть, поведение такое же, ощущения они там имитируют, всякие детали, ритуалы, но а вещество не попадало. Как так? Магия, да, магия. Вот. А на самом деле, вот, это просто эффекты вот такие ожидания, копирования. Э, так вот, с наркоманами, что они рассказывают-то? Бывают такие случаи, такие ситуации, когда э, человек рассказывает, принял какое-то ну, нелегальное вещество вместе с другом своим, ну, таким же наркоманом. Они там разъехались, он дома у себя, тут у себя. Что-то ему не прет, говорит, что-то ну, не, нет никаких ощущений. Звонит тому, говорит, ты знаешь, там что-то не то подсунули эту фигню, вообще нет никаких ощущений ну, там, на своем жаргоне. Он говорит, да не, не, нормально, нормально, вообще классно. И он такой говорит, о, точно чувствую то есть и он начинает это реально чувствовать это рассказывают люди которые это делают то есть те там говорят безнадежные там героиновые или там солевые наркоманы а получается что вот даже вот эти ощущения вот эта вот эйфория она напускная она от ощущения ожидания еще бывает у них такое кайф слетел то есть он сосредоточился получил этот кайф мы думаем как ну большинство людей говорят что вот есть такие наркотические вещества которые вот а, а просто вот они попали в кровь, и человек так вот прям получил удовольствие. Нет, кайф слетает. То есть человек принял это вещество, чуть его отвлекли, чуть-чуть что-то там, он другие мысли там, еще что-то, раз, блин, слетел, нету. Это что такое? Зря, получается, такие деньги отдавал, понимаете? Вот с алкоголем то же самое. Я на разных просто веществах вам показываю, что принцип действия один. Людям внушили силами, я не знаю, там масс-медиа, так это назовем, от слова массовость, да? Массово внушили обществу, что вот эти вот магические вещества, они такие классные, невероятные, и от них можно ожидать удовольствия. Само по себе не вызывает. У вас удовольствие от алкоголя, если есть. Кстати, напишите плюсик в чат, кто испытывает от алкоголя удовольствие. Неважно, что я сейчас вам рассказывал здесь, но по факту, кто испытывает удовольствие, напишите плюс, и я вам объясню уже сейчас. Я знаю, что многие напишут плюс, потому что это на самом деле ну, это одна из... Там одна из главных, может быть, там, э, причин, одна из главных причин, по которым человек говорит: вот, да, я потребляю алкоголь, да, это вредно, да, это там нехорошо, неплохой пример, но мне нравится, мне это удовольствие приносит. Так вот, пусть это для вас будет шоком, но у вас удовольствие не от самого вещества, от компании, от друзей, от э, вкуса, добавок всяких, чем вы там его разбавили, производители там что-то добавили, выдержали, там ароматизаторы и прочее, Вот, от музыки, от танцев. Вот еды приятной, вот это вот все дает вам удовольствие, а не само вещество. Само вещество не влияет. Вот Само вещество, по сути, это вопреки ему вы испытываете это удовольствие. Так, и теперь у нас мы завершаем почти. Сейчас, секундочку, секундочку, секундочку. Домашнее задание вам дам. Смотрите, по поводу домашнего задания. Я же говорил вам с самого начала, у нас прямой был разговор на эту тему. По поводу употребления алкоголя не все конечно активничали в чате но были люди которые писали прямо да, там, об ощущениях своих так вот э, чтобы еще у вас вот подкрепилась вот эта вот честность с самим собой и со мной мне нужны эти на самом деле примеры очень важны чтобы другим потом показывать объяснять никому не хочется я понимаю никому не хочется считать что вы не индивидуальность какая-то которая сама решается ну, вот, за себя в своем поведении. Никому не хочется считать, что вы это продукт какой-то левого человека, типа режиссера фильма. Но на самом деле есть случаи, их очень много, и у вас тоже, я думаю, есть такие случаи, на собственном примере, когда люди в плане алкоголя, вот этой вот алкогольной ситуаций копируют, воспроизводят сцены из фильмов, из клипов. Ну, я вам просто привожу пример человека, опять же, выборка у меня большая, много всяких отзывов. Есть такой фильм, не знаю, смотрели, не смотрели, «Сибирский цирюльник». Как «Сибирский цирюльник», только «Сибирский». Так вот, этот «Сибирский цирюльник», Михалкова фильм, когда там генерал был такой, показан как алкоголик, но такой в завязке, ему нельзя, говорят, ну нельзя. И вот он берет стакан, ему говорят, там, ну, на, вот наливаю, там маслица, праздник. Он говорит, не-не-не-не, а потом все-таки вот он его берет, Первый стакан вливает, и все, он уходит полностью. Он там начинает такое творить, так что даже стакан сжирает. И вот мне рассказывал тоже человек, который вот занимался у нас все, что он, у него постоянно на работе этот фильм «Крутили», «Крутили» для антуража, потому что там красивые картинки у них там было. Вот. И в финале что? Он стал просто подражать. Он неосознанно потом, после прохождения занятий, понял, откуда у него такие загоны, почему он так себя именно ведет под алкоголем. Да он просто копировал неосознанно. Почти полностью, ну, только стакан не сжирал, на самом деле, потому что он подавился бы стеклом, и слава богу, что не сжирал. Вот. Но вот это вот все, все асоциальное он брал оттуда. Другой человек рассказывал, как э, э, тоже заходил, и как вот в каком-то фильме заказывал тоже там большую порцию, а потом выкидывали из бара, и это было четкое повторение какого-то фильма. Я не помню, какого именно, но он называл, он помнил. Потом он опять же у него, опять просветление после занятий, когда проработался, появилось. Так вот, я от вас жду домашнее задание, вам разошлю вконтакте в телеграме смотря где вы там подсоединялись к нашим занятиям разошлю вам еще раз там пост в котором можно вот эти комментарии оставить если стесняетесь от себя лично писать ну напишите что вот ваш друг там или еще что Ну, может на самом деле вы знаете какого-то человека который полностью копирует какую-то сцену из фильма или образ героя, книг, может быть, употребляя алкоголь. Вот В этом, да, нелегко будет, конечно, признаться, что мы продукты масс-медиа сейчас. Так много этих, этой информации, что она на нас влияет. И мы, опять же, копирование, да, вот то, что я разбирал, свойства подсознания, мы не понимаем. Мы, разум у нас об одном, а автоматика прет, и вот мы какую-то модель поведения берем из фильма, в основном из фильмов да, или из клипа, и подражаем, ведем себя, говорим как-то там, также держим, да? девушки стоят травятся табаком, вот так вот держат, там тоже насмотрелись где-то, то есть даже в позах, в действиях, в жестах, в ритуалах мы кому-то подражаем, если у вас хватит смелости признаться прямо в этом, напишите, будет интересно послушать, почитать ваши примеры, другие почитают, может себя узнают. И задание номер два, второе, э, уже сейчас хочу получить от вас какую-то обратную связь по марафону, ну не прямо сейчас здесь, в чате. А тоже под постом я вам пришлю еще продублирует задание. Просто мне нужно понять, вообще информация была ли вам полезна. Третье занятие завтра будет, там я буду уже подробно говорить, что делать и как быть. Но уже сейчас хочу у вас узнать. На алкоголь стали ли вы смотреть по-другому? Была ли информация новая, интересная? Как вы считаете, допустим, нужно ли звать э, на такие мероприятия людей, которые там зависимы, ваших знакомых, еще что-то? То есть порекомендуете ли вы этот тренинг своим родным? Э, то есть вот, вот такой отзыв ну, было бы очень приятно мне от вас получить. Поэтому укладываюсь ровно в полтора часа, как и обещал. Спасибо вам за внимание. Так, я пока читаю. Мощная на слезе лекарства от всех проблем, но только на все действия. Так, на утро проблема усугубляется. Так, запой. Ага, вот, фильм уже выдали. Особенности национальной рыбалки. Кстати, и охоты, и рыбалки, фильмы, вот прямо они такие. Вот модели поведения, прям шаблоны. Люди иногда говорят этими словами. Ну, вот напишите это э, в домашнем задании, будет очень интересно подробности узнать. Завтра будем на марафоне, день третий у нас будет что же делать с этим всем, да? то есть, что мы узнали, теперь нужны действия конкретные, от этого всего избавляться буду советовать. На этом спасибо за внимание, до встречи завтра по Москве в 19.00. Всего доброго.